Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня второй урок из цикла «Гармония музыки». Меня зовут Александр Миронов, и сегодня мы с вами поговорим о трех главных и единственных гармонических функциях, которые существуют в музыкальной гармонии. Вы их все знаете. Это функции тоника, субдоминанта и доминанта. Скажу сразу, какая цель сегодняшнего урока. Сегодняшняя цель урока — донести до вас, разобраться вместе с вами в том, что во всей музыке, во всей мировой музыкальной культуре, какая бы ни была сложная гармония, любой аккорд, любая часть этой гармонии выполняет одну из этих трех функций. Кроме тоники, субдоминанты и доминанты, ничего нет. Каждый аккорд, который мы видим в пьесе, в песне, в джазовом произведении, в академическом произведении, Каждый из этих аккордов выполняет эту функцию. И если мы знаем, какую функцию выполняет этот аккорд, это дает нам пищу, это дает нам знания для того, чтобы впоследствии делать какие-то гармонические замены или правильным образом этот аккорд обыгрывать, если мы говорим про импровизацию. Итак, это цель. Теперь начинаем сначала. Если мы совсем плохо учились в музыкальной школе, мы все равно знаем, что тоника, субдоминанта, доминанта есть. Тоника — это аккорд, который строится на первой ступени натурального мажора Субдоминанта — это аккорд, который строится на четвертой ступени И доминанта — аккорд, который строится на пятой ступени Вот я его исполняю в чистом виде форм обычных мажорных трезвучий До мажор, Фа мажор, Соль мажор и До Каким-то удивительным образом один аккорд стремится, или как академическому сказать, разрешается в следующую функцию. Тоник стремится к субдоминанту, доминанта стремится к доминанту, субдоминант стремится к доминанту, и доминанты разрешается в тонику. И играет то же самое в обращениях аккорда. Каждый трезвучий, как вы знаете, имеет свое обращение. Вот. Тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Музыкант слышит эти функции, и только потом, в зависимости от того, в каком ладу он находится, он уже определяет аккорд. Если мы находимся в аккорде, например, в тональности ре мажор, и мы знаем, что движется тоника, субдоминанта, доминанта, тоника, то мы сначала играем, а потом уже говорим ре мажор, соль мажор, ре мажор. Мажор. И так во всех тональностях Фа, Си, До, Фа. Вот почему важно четвертый и пятый ступень, кварты и квинты, знать наизусть. Если мы их знаем наизусть, то мы автоматически знаем и основные гармонические движения основного гармонического блока. Тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. А теперь мы пытаемся разобраться. А почему же так происходит, что существует такая удивительная связь, удивительная взаимосвязь функций, созвучий, которые стремятся одна в другую? Так вот, и чем мы вот еще. Если я сыграю два аккорда, до мажор и фа мажор, или вот так, без контекста того, что будет происходить потом, и задам вопрос А какую функцию выполняет аккорд До и какую функцию выполняет аккорд Фа Не зная что будет идти дальше, вам будет сложно ответить Что из этих двух аккордов является тоникой, что является субдоминантой или что является доминантой Если тонику До, то это тоника, а Фа субдоминанта, А может быть наоборот, Фа может быть тоникой А До тогда становится доминантом. Доминанта тоника. Вот это основной принцип. Тоника, по сути своей, уже является доминантой для своей субдоминанты. В этом и находится основной принцип. Тоника уже стремится в субдоминанту, потому что является ее доминантой. Теперь давайте вспомним. В академической культуре академическая традиции теоретической тонический мажорный аккорд выражается тризвучным субдоминантовый аккорд выражается тоже тризвучным мажорный а у доминанта как известно выражается доминант септ-аккордом септ -аккордом, аккордом четырехзвучным И в традиционном академическом обозначении Первая циферка семерка появляется именно в доминанце в Давайте поймем, почему это произошло. Это все связано исключительно с эстетическими восприятиями людей то эпохи, когда вот эта теоретическая дисциплина впервые создавалась 200 лет назад это было. То есть слух человеческий воспринимал и принимал вот такое движение субдоминанты, то есть такой звук такой созвучий доминант септаккорд в чистом виде, квитсекст аккорд, твердсквард аккорд, секунд аккорд. Все вы это помните. Но, однако, эстетически не воспринимал, например, большой мажорный септаккорд как выражение тонической мажорной функции, или большой мажорный септаккорд для выражения субдоминантовой функции. Поэтому я вам сейчас рассказываю это заранее, чтобы у нас не было противоречий. Почему седьмую низкую ступень мы называем именно седьмой низкой, малую септиму? А в академической музыке она обозначается седьмой ступенью, низкой, а обычно седьмой. Просто первая седьмая ступень, первая септима, которая появилась в аккорде, расширив трезвучие, до септаккорда, четырехслучного аккорда, это был доминант-септаккорд. И в доминант-септакко седьмая ступень низкая. Это важный момент. Но она очень важная и ключевая. Теперь мы будем говорить о, о том, то есть о главном, для чего мы сегодня здесь собрались. Зачем я снимаю сегодняшний урок. Итак, тоника сама по себе является доминантой для своей субдоминанты. Если обычно мажорное трезвучие, превращу в доминант Я более красиво разрешусь в аккорд Фа-мажор. Давайте по аккордам до мажор, до доминант септокорд, Фа-мажор. Что произошло в этой гармонии? Произошло то, что тоника мажорная во втором аккорде превратилась в доминант септаккорд, аккорд то есть стала доминантой и разрешилась в аккорд фа, который стал тоникой. А потом мы можем продолжить эту последовательность, и аккорд фа уже становится субдоминантой, разрешается в соль, в доминанту, и разрешается в тонику до мажор. То есть в этом несложном, гармоническом. В этой несложной гармонической последовательности возникло уже две тоники. Еще раз до мажорный тоник, которая стала доминантой, разрешилась в свою тонику Фа-мажор, она стала субдоминантой и разрешилась через соль мажор-доминант в первую тонику до мажор. Вот так происходит сплошь и рядом во всей современной музыке. Повторяю, какую бы сложную пьесу вы ни взяли, каждый аккорд выполняет одну из функций, а иногда и несколько, как в данном случае. Один водный блок, гармонический блок может закончиться тоникой, и эта тоника сразу становится, например, субдоминанты уже следующего блока. Гармонические блоки могут быть полные, могут быть законченные могут быть незакончены, но все равно принципы эти сохраняются в любой музыке. Смотрите, я возьму ту же самую последовательность, поменяю бас на си бемоль, фа мажор с басом ля, поменяю бас на соль и опять разрешусь в до. Я сыграл то же самое, только в данном случае во втором аккорде, Вместо баса я сыграл седьмую ступень доминанции от аккорда до, как бы подчеркнув, что этот аккорд стал к аккорду, подчеркнув, что возникло доминанта. Такое будет, и мы этому посвятим отдельный урок, как использовать ступени аккорда в линии баса, для того, чтобы усилить или разнообразить гармонию. Дальше мы сыграли фа мажор, но в басу взяли третью ступень этого аккорда. Опять же, чтобы подчеркнуть, что этот аккорд мажорный, а потом дальше произошла какая-то удивительная вещь. Аккорд я оставил на месте, это фа. Поменял только бас на соль. Но доминантовая функция была идеальным образом выполнена. Разрешился послушать еще. Меняется только бас на доминантовый. И разрешается соль. Вот сейчас самое время поговорить вообще о доминанте и, может быть, ответить на вопрос, почему в идеальном, совершенном, тоническом мажорном аккорде не используется четвертая ступень. Четвертая ступень в до мажорной гамме, если мы говорим про до мажор, она же является седьмой низкой в его доминанте. И не просто ступенью, а ключевой ступенью доминант аккорда Для того чтобы идеально выразить доминанс септакорда, не обязательно играть все четыре ступени этого аккорда. Достаточно сыграть только тритон, состоящий из третьей и минус седьмой ступени этого аккорда. И доминанта будет выделена. То есть четвертая ступень в мажорной гамме имеет Функцию, которая задает связь такого крючка, который будет цеплять следующий аккорд, следующую функцию. Четвертая ступень — это и начало субдоминантового аккорда, с одной стороны. С другой стороны — это и ключевая ступень доминантового аккорда. Вот какая функция. То есть она создает тяготение для развития гармонии. В законченном тоническом аккорде она не нужна. Потому что нам уже не нужно это тяготение, мы должны разрешиться, поэтому возникает четвертая высокая ступень лидийского лада, а здесь она необходима. Итак, поговорим сейчас о доминанте. Когда мы говорили про тонический аккорд, вы помните, что для того, чтобы поиграть тонический аккорд, нам можно в аккорд использовать все звуки натурального мажора, кроме четвертой ступени и даже четвертую высокую ступень вот, при обыгрывании доминантового аккорда происходит все то же самое. Основу доминантового аккорда составляет лад по всем белым от ноты соль. Этот лад называется миксолидийским. Отличается он от натурального мажора, это низкого лад только одной ступенью. Вы, наверное, догадались, что это ступень седьмая. Если бы это был обычный натуральный мажор. Том бы заканчивал с фадиезом, седьмой высокой ступенью, а микселедийский лад заканчивается седьмой низкой ступенью. Вот она, нота фа. Говоря нашу терминологии, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и минус седьмая ступень. Вот еще один лад, который вы знаете или только что узнали. Так вот, основа этого аккорда, этой функции, составляет, конечно, мажорное трезвучие соль, си, ре или доминант аккорд, соль, си, ре, фа и остается еще три ноты соответственно ля, до и ми которые могут добавляться вот добавилась девятая ступень это стал нон-аккордом добавилась одиннадцатая ступень сус и этот аккорд стал сус 9, так его называют, или добавилась еще нота ми и он стал аккордом сус 13 то есть сус обозначает, что есть 11 ступень сус 11 это близнецы и братья об этом я поговорю позднее почему называется сус вам скажу сус это сустейн задержка в чем эта задержка я расскажу на следующих уроках далее вот она сус девятая ступень 11 ступень и 13 вот это ми так вот джазмены при обыгрывании обычной доминанты никогда не используют Обычная доминация септаккорд. Согласитесь. Банально. И даже редко использует. Ну, аккорд, с девятой ступени. Но очень часто используют аккорд, который начинает с седьмой ступени. Вот он. девятая и одиннадцатый СУС. Или. Доходит до тринадцатой. Сус 13 То есть так вышло, что именно вот эти ступени, седьмая ступень Миксельдийского Влада, девятая, одиннадцатая и тринадцатая, как нельзя лучше выражают эту доминантую функцию. А теперь уберем бас и посмотрим, что за аккорд у нас остался. Остался у нас фа-мажорный аккорд, либо фа-мажор большой. Большой мажорный субтаккорд, а это в чистом виде субдоминантовая функция. То есть получается, что ноты, которые идеально выражают доминантовую функцию, по сути свои, являются субдоминантовым аккордом. Вот еще такая удивительная закономерность, почему субдоминанта стремится к доминанту. Итак. Что мы можем, какие мы можем сделать выводы? Тоника, превращаясь в доминанцию автоккорд, разрешается в свою же субдоминанту. В своей субдоминанте достаточно поменять только бас на доминантовый, и получится идеальная доминантовая функция, которая разрешится в тоник. То есть, если вы когда-то в гармонии увидите, например, понятный вам субдоминантовый аккорд, а в басу будет находиться доминантовая ступень, знайте, что это доминант, который правильным образом выражен. Еще раз послушаем эту последовательность. Доминант аккорд, Разрешаемся в субдоминанту. Меняем бас. И мы закончим. Спасибо вам.